Та-дам! Братишка Scratch продолжает выживать в мире скраб-механика. Да, друзья, продолжаем строить совершенно новую а, базу, которая у нас будет находиться на берегу вот этого вот озера. И вертеться, все это крутится будет вокруг вот этого вот небольшого островка, который я уже, как видите, немножечко облагородил. Ну, как облагородил, завез сюда строй материалов, из которых мы впоследствии будем что-то а, строить. Но перед началом видео, как обычно, малюсенькая просьба, поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными интересными видосами в мире игровой индустрии. Ну а мы, ребятки, начинаем. Так, ну что ж, в прошлых сериях мы остановились на том, что я вам продемонстрировал свои новые автомобильчики, да. А, в частности, это вот этот вот уникальный автомобиль на поршневой тяге, который я в данный момент дорабатываю. Также лодочку, которая у меня не плавает и так далее и тому подобное. В этой же серии мы постараемся, да, еще дальше продвигаться к обустройству нашей собственной базы. Возможно, мы даже сегодня отправимся на поиски, а возможно, я продолжу обустраивать свою собственную базу. Но сначала, ребят, надо закончить вот с этим вот автомобильчиком. Я начал уже строить заднюю ось, задний мост, который у нас будет, так сказать, вращающимся и вперед, и назад. И в этом мне сейчас поможет снова мой верстачок. Да, вот это транспортное средство, это у меня машинка, да, она будет использоваться в основном для путешествий, ведь она не требует совершенно никакой горючечки. Ну а как же построить такой двигатель, спросим? Ты, дорогой зритель, у меня есть Специально по этому поводу видос Специально для тебя Подсказочка на видос сейчас Вылезет в правом верхнем углу Экрана. Ну а мы, ребятки, давайте продолжаем Постройку а, заднего а, Моста. Кстати, ребят, на постройку заднего моста Также могу запилить какой-нибудь видосик Если он нам а, пригодится Ну, в принципе, из этого видео будет понятно Что и как тут у нас работает. Так, ну что ж а Основной мы построили, теперь Теперь необходимо поставить нам колесики Ведь самое главное, это то на чем все это дело у нас а, крутится Так, два колесика нам потребуется Давайте одно сюда Да, здесь, заметьте, шестеренок мы никаких не ставим Мы, мы просто лепим колеса а, Прям вот на эту вот ось. Так, секундочку. Сюда и вот сюда еще одна колесика. Да, колесики будут у нас большие для того, чтобы м -м, вращение... Для того, чтобы быть просто побыстрее. Так, вроде бы все. Раз у нас колесики есть, вот эту вот балочку можно убрать. Это я специально делал для того, чтобы затестить все это дело. И это тоже можно убрать. Так, ну что ж, ребятки, давайте проверим, как у нас получилось. Так, вроде бы стоит бодренько. Вроде все ровно. Давайте-ка мы сейчас посмотрим, как у нас в деле, на самом деле. В деле... На самом деле. Так, а я не вижу кнопочки переключения. Так, это у меня кнопочка пуска. А мне нужна еще кнопочка переключения, кстати. Да, давайте сделаем сейчас кнопочку, которая будет отвечать за переключение режима вращения колес. Опа, бот уже закончил нашу кнопочку. Забираем ее. И давайте сейчас мы ее куда-нибудь поставим вот сюда вот рядом уже с нашей существующей. Так, а войдет она сюда или же нет? Давайте посмотрим. Так. Не, не пойму, ага, все отлично входит Только, -то, только как-то она непонятно входит Давайте поставим, чтобы у нас было все грамотно Так, вот у нас одна кнопка, да Вот у нас включает вот этот вот поворотный механизм м -м, с сенсорами А это будет вторая, так, секундочку а, Ее мы, ребят, подключим к гейту напрямую, да Ну, секундочку, это у нас а, еще один интерактивный элемент который, а, В котором мы выставляем режим NAND Я думаю, он нам понадобится Так, и кнопочку, естественно, привязываем к гейту Это раз а и кнопочку также привязываем к нашему сиденью. Это два На двоечку у нас будет включаться. И, соответственно, гейт наш мы сейчас привяжем вот к этому вот а, поршню. Вот на задней оси у нас есть поршень, который будет отвечать за включение. Все, ребят, по умолчанию у нас... А почему, ребят, мы ставили режим NAND? Я вам сейчас продемонстрирую. Это тот самый режим, при котором, если у нас не подается сигнал на наш поршень, то есть, а, если у нас не подается сигнал от кнопочки, то тогда он нас по умолчанию активирован. Если же мы подаем сигнал на него... То он у нас выключается. И вот этот вот, э, вот этот вот амортизатор, амортизатор возвращает все в исходное положение. Ну, возможно, даже этот поршень, но амортизатор здесь определенно нужен, чтобы у нас передавать дальше вращение. Вот такая вот, ребятки, очень простая схема. Да, это именно я ее разработал, доработал. Возможно, у кого-то она еще есть, но это лично, ребятки, моя разработка. Долго я потел э, и придумывал, как же сделать этот задний э, мост таким, чтобы он вращался и в ту, и в другую сторону сторону. Все основано вот на этих вот шестереночках, так их назовем. Хотя они шестеренками, даже не считается. Тут по, по идее, 4 всего зубца на каждый. Но они выполняют свою функцию по максимуму. Так, ну что ж, давайте проверим, как у нас это все работает. Так, переключаем в штатное положение. Так, не туда, сейчас у нас машинка заведется. Вот это переключаем, да. У нас врубается стандартный передний ход. Давайте сейчас продемонстрирую вам. Так, вот. Заводим двигатель. Раз. И смотрим. Так, вуаля, друзья, машинка едет, ну, как-то как-то мне кажется, что не уверенно, А все благодаря тому, что у нас создаются какие-то странные колебания в задней а, части. Интересно, почему они, ребят, тут возникли? Сейчас я и буду проверять. Скорее всего, потому что у нас здесь а, нет никаких ребер жесткости, да, и поэтому у нас здесь все ходит ходуном. Ну что ж, решил я немножко добавить жесткости всей этой нашей системе и давайте я вам продемонстрирую, как же я это а, сделал. Значит, я залез, значит, под низ нашего автомобиля и поставил вот сюда еще Два поршня и соответствующую крестовину для того, чтобы у нас а, удержание было максимальным И теперь у нас вот этот вот нижний вал, он вообще практически а, не а, люфтит и не двигается в разные стороны Давайте посмотрим, как это у нас а, выглядит на примере Так, ну что ж, садимся в, в нашу машинку и включаем двигатель Погнали! Так, как мы видим, друзья, теперь у нас нижняя вот эта вот балка совсем перестала э, двигаться и ходить туда сюда, то есть максимально максимально плотно все это дело прижато и максимально теперь с небольшими колебаниями работает, то есть мы едем более-менее ровно, ну и также задний ход проверяем Оп, с небольшой задержкой колеса но они проворачиваются все, ребятки, работает, ну а ты, зритель, поставь пожалуйста лайкос за такую гадноту, если есть какие-то идеи, как сделать автомобиль еще круче, то пожалуйста, пиши мне в комментариях скидывай ссылки на какие-нибудь источники где подобные транспортные средства реализованы, и я непременно тебе отвечу и буду рад твоему совету. Ну, а мы, друзья, продолжаем. Так, что-то у меня опять голодовочка меня мучает. Давайте перекусим, ребятки, бургером сочным, свежим, натуральным. отличника Ну что ж, решил отправиться в путешествие, так как у нас не хватает вот этих вот китов для апгрейдов наших всех механизмов. Я решил немножечко ä, подрихтовать нашу машинку. Я сейчас приведу ее к более надлежащему виду, и мы поедем, друзья, за нашими китами. Да, потихонечку, не спеша, ребят, выдвигаемся на поиски китов. Здорово! Что, не ждали меня, да, такого красивого? Сейчас я вас всех тут расшатаю. Так, одного задавили. Мне бы сюда еще поставить, было бы вообще замечательно. Так, а ну стоять! Куда наша машинка уехала, друзья? Я забыл отключить на ней двигатель. И она теперь едет э, хрен его знает куда. Так мы можем лишиться, ребятки, авто своего. Уже лишились? Нет. Черт побери, куда она делать? Кто-нибудь видит? Нет. Похоже, я потерял свою машину. Но я в кустах слышу шум. Отлично, нашел. Да, но эта машина она служит не для перевозки чего-либо в основном, а для перевозки а, только лишь своей задницы. Сейчас я попробую ее немножко облегчить, потому что она у нас каталась быстрее до того момента, когда я сделал с ней апгрейд. Так, ну все-таки пободрее она у нас едет, когда мы пустые. Да, не будем стараться нагружать, а буду только лишь то, что мне а, помещается в инвентарь, то я и буду складировать. А, давайте посмотрим, сколько нам нужно этих китов. Чтобы апнуть все наши поршни на следующий уровень. Так, здесь мы, наверное, притормозим немножечко. Так, секундочку, смотрим. У нас 4 поршня, да-да-да. И давайте мы сейчас проверим, сколько на, на улучшение каждого необходимо. Нужно 2 а, таких кита... Соответственно, 4 поршня, 8 китов как минимум нужно собрать Давайте, ребят, пробуем Что у нас здесь так? На улучшение одного мы собрали уже Отличненько, едем дальше Горочка, горочка, на горочку въезжаем Вау, круто Да, это у нас опять-таки очередной сундучок Тормози и посмотрим, что же в нем Здесь робот Так, он, похоже, меня заметил так, надо разобраться, разобраться надо Да что ж такое, это еще один минус Этого авто, блин, нас просто чехвостят, Как щенков Подождите, подождите, отходим Нас просто расхреначивают Как пацанов малолетних Нет, красивое, кстати, здесь место, я бы, я бы даже, наверное, здесь базу свою бы обустроил, но мест с местом я уже определился. Так, вдалеке вижу большую базу, мне на нее пока что рановато, у меня нет никакого оружия, а вот ту вышку я бы, наверное, обследовал. О, вид от первого лица, да, так тоже можно. Подъезжаем, да, сегодня будем путешествовать, друзья, и искать ресурсы, нам нужны ресурсы для прокачки наших всех. Механизмов Так, вот там вот много, кстати, башен Вот этих вот Это мне, мне как раз на руку, скорее всего, скоро Я здесь сейчас апну как следует Вы здесь что-то явно скрываете Очень ценное Судя по вашему скоплению Блин, какие жесткие, а Какие вы иногда жесткие бываете Да, судя по вашему скоплению Вы здесь что-то прячете Сейчас будем смотреть что? Апгрейдик провели, да, и сразу же увеличим на максимальную скорость. Так, второй. Апгрейдик на максимальную скорость. Третий. Апгрейдик и также на максимальную скорость. И четвертый. Апгрейд и максимальная скорость. Отличненько. Вроде бы все проапали. И давайте посмотрим, как наша машинка сейчас будет тянуть с такими параметрами. Так, включаемся и погнали. Ну-ка, ну-ка. Заводимся. Мне нравится, слушайте, побыстрее стала ехать наша машинка. Так, а назад, если ну-ка ну-ка, ну-ка, с пробуксоном прям с пробуксоном рвет. Здорово! Ты уснул, что ли? Давайте я тебя разбужу. Помогу проснуться, помогу взбодриться. Так, ну, что это у нас за база? А, хочу сразу же прояснить. Это у нас база а, упаковки а, наших с вами фермерских продуктов. То есть тут все легко и просто. Вот, ребят, подсказочка. Мы подъезжаем с ящиком ресурсов, а, подъезжаем вот к этим вот а, погрузочным, значит, а, погрузочным платформам, а, ставим машинку свою, они у нас все это дело забирают, мы ждем какое-то время, и вот отсюда у нас, по идее, выскакивают упакованные наши фрукты, овощи. То есть сюда у нас помещаются коробки, которые мы дальше забираем и везем куда-то на продажу. Ну, а на продажу мы это все дело везем, насколько я помню, фермеру, который живет у нас на горе, выживший. Фермер выживший, который нам продает а, своеобразное... который нам продает за наши с вами продукты оружие. Ну, мы к нему обязательно как-нибудь подъедем и всем этим, всем этим делом займемся. Так, ну, а пока у меня миссия мы катаемся а, на нашей экономной машинке и фармим кучу ресурсов. Ну что ж, и на самом верху, по идее, должен быть самый сок. И выходим и смотрим. А здесь нихрена хренашечки то и а, нет. Ну что ж, вот так вот, ребята, увенчается успехом наша любая по походочка на какой-нибудь такой вот. Объект. То есть на, самый, на самом верху ничего у нас и нет. Так, эх, мне бы вот туда вот попасть, да, вот в то вот а, крыло, вот в то вот а, технологически а, развитое здание. Но там, как я знаю, самые топовые монстры. Я думаю, что мы туда обязательно доберемся, но в следующих моих сериях. Да, ребят, небольшая такая интрижка, конечно же, у нас останется. Ну что ж, очередная вышка у нас зачищена, осталось только вот с этими мелкими паразитами разобраться и выдвигаться дальше. Так, ну думаю на сегодня достаточно ресурсов, так как мы добыли их очень-очень много и наш инвентарь попросту скоро треснет, поэтому выдвигаемся обратно на свою базу. Ну что ж, вот мы и прибыли из путешествия На нашу а, базу Да, немножко мы подзатарились нужными Компонентами и в дальнейшем нам Это определенно а, поможет Ну а развиваться и строить нашу базу Мы, ребят, будем в следующих а, Сериях, Но для того, чтобы Братишка Скрэч продолжал играть в скраб механика Все больше и чаще Давайте наберем на эту серию хотя бы 500 просмотров И 50 лайков и я буду Снимать видосы по скраб механику Гораздо а, чаще, чем ты а, Думаешь. Ну что ж, играйте только в